Ну что ж, серебряная стрела готова, а есть ли наконечник к этой? Ага. Ты чё тут? Привет, ты чё тут Я, я тут обучаю этого механика, у тебя все времени нету, а он, видишь, ну, все никак не фирасе. может даже машину помыть. Слушай, ну хотя бы капот закрыл, я тебе так скажу. Ну не знаю, Ладно. у меня тут приоткрытый. Ну он чуть-чуть приоткрытый, но хоть прикрыл. Слушай, до этого капот просто вообще настежь был. Так, ладно, что у нас тут? У нас тут налет на пропащих финалочка. Ого. Короче, нужно разгромить лаборатории пропащих, забрать их свежую партию метамфетамина и доставить ее клиенту. Ну что? Ух ты, а мы в другую сторону едем впервые. Слушай. Нифига себе. Ты что? заметил, мы в, вообще новенький. в другую сторону. Да, ага, я заметил, что наши тачки спокойно ага. едут а не по <laughs> это да так подожди ой по всем лабораториям окей а времени ограничено окей тачка на какой то астон мартин похоже ну это на самом деле porsche а ну, ну да. да да. есть hey, такая так слушай открывай пожалуй карту Ага. И давай помечаем мне первую лабу. Первая лаба помечен. Так, в а, Эли, ну, Бурро Хайтс. Слушай, а ты когда мотоклубами занимался, ты мне фетамин вообще брал себе? Я клубами почти не занимался. Подожди, это к нам идет? Давай к его сразу долбанем. О, Мари. Тоже что ли пострелять? Что Давай, постреляй. Приехал тут. А, масочку предлагают надеюсь. Самое главное. Тек. Перезарядочкой. Да все. Так, тут где-то... Нет, еще все. не все. Тут еще вон, потерпевший. Мати ли? Слушай, ну вроде разобрались. Я их еще Так, вон лаборатория. Погнали. Пошли. И Я возьму, пожалуй, винтовочку. Как-то ты с ППХ останешься. Окей. Бум. <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> <связываем> как я обожаю врываться. Ох. Врываться. Получил бошку сразу. А, ну и все, в принципе. Так, и нужно вот сюда Бомбочку. заложить бомбу. Ты видал? Вот это Си 4 Покиньте лабораторию, так. взрыв через 30 секунд. Да, да, да, да, да, да, 30 секунд. Трендец. Выходим. выходим. О, у нас гости. Так, ладно, давай. <с rating> давай так. Погнали отсюда. Saturn. Где он? Давай, ставь следующую меточку. Да пофиг уже, господи. Меточку ставь и отправляемся. Ой. А прям? взрыв будет? А чё то я не заметил. О, узнаешь? Мы тут неоднократно бывали. О, это что за? Это что за? Не знаю. Ух ты, ежик. Так. Хелп, хелп. Где еще? О, господи, сзади. Приехали. Да-да-да-да-да. Всем лежать так. и не подниматься. Давай-ка мы сейчас сразу развернемся. Ты решил ящики тут поэтовать. Эк, погнали. Быстренько входим. Ой, там шум. И приехал. быстренько решаем проблемы. Где? Он? А, здесь все просто было, да? Ну да, давай, не цепляй. Шапку. Будем по очереди цеплять. О. Фига себе, здоровенная байда. Ага. Так, ну что, готов к обороне? Надеюсь. Ой, у нас тут рядом чувак. Так, лучше не помирать. Лучше добивать трупов. Ага. 8 секунд. ну подожди, подожди. Здесь поставь, я хочу... Ну а -а -а. давай, давай, я тоже хочу посмотреть. Эм... О! Ты Блин, не... я его упустил, ладно, пофиг. Это было, конечно, бредово. Ну там, типа, знаешь, там дверь взорвалась. Ну да. Так, давай следующую меточку, чтобы я уж не зря ехал. Мини-пук. О, слушайте, лаборатории недалеко друг от друга. Так, О. здрасте. А что, один что ли? А, вон они спят. вон они все. Капец, они броню снимают, твари. Да О. Они бег... О, сзади, сзади, сзади. Свежачины, мотоциклисты. Приехала. Свежее миско. Ага. Так. Там и... еще одно свежее меско. Да он еще поднимается. О, отлично. Где-то еще один был, нет? Так. Нет, все. Ладно. Пока что все. Так. Пойду в голову. Давай, шмелять. врываемся. Отлично. Бабули. Так, давай, взрыв устроим небольшой. Так, погнали отсюда. Пошли. О! Осторожно! Ты видал? Убит. Садись. Садись, садись, садись. Ты хочешь увидеть взрыв, что ли? Почувствовать. Ну-ка, давай почувствуем. Там же ну... я О, смотри, сейчас будет взрыв. <смех> э. Не такой взрыв я ожидал. Да. Ну ладно, это в принципе тоже неплохо. Да, давай следующую рядом. лабу. Прям по дороге. Блин, идет, у нас уже на заднее будет. стекло. Это взрыв. Стекло просто. Гвоздик вылетел, да? Вот и все. Ну, нам как всегда, на задний двор. Да, нам определенно на задний двор, там он. Ты аж с пистолета начал стрелять? Походу у меня патроны кончились. Поэтому и ага. пусто Понятно, ну, Слушай, я сразу хочу развернуться. Я сразу хочу выпустить, поцеловать эту землю. Окей, погнали. Бега себе. Вот это ты вошел. чем мне все у нас уже постоянно попадается? Не знаю. Давай, дропай бомбу. Так, все, готов? Погнали. 20 долларов тут платят работягам. Хм. О, забор упал. Ну, это я его свалил. Давай. Саж적으로. Садись. Чё, ждем взрыва? Да <гад tha> не, <гад> можно ехать. Я думаю, у нас вообще <гад> все, погоди, все окна погоди. выпадут. Ща. Смотри, какой больший ангар. Ух! Щар рванет. Травма будет. Бабах! <гад> Ой, ладно, давай отмечай. Черную следующее делать. Черну украсть. Черну? Она, она в смысле просто стоит, да? Все так. Ну, она просто, просто. стоит, а у нас, собственно говоря, будет. грузовичок просто есть. Ты зря, кстати, на цистерну нацепил. Ну хотя. А почему нет? Вот он наш грузовичок. О. Оставляю тебе тачку. Или ты, или ты поедешь со мной на грузовике? Не знаю, может быть и... Давай, я на тачке поеду. Блин, какой грузовик что. классный, на самом деле. Посмотри, они его перекрасили. Он был белый, вообще-то. Класс. Мне нравится. В... Хо -хо -хо -хо. Да положи уверен на все 100 причем the придется всех отстрелить ух ты ты че творишь стреляю да я уже заметил что ты как стреляешь. я могу слушай я пожалуй выйду даже а ты так решил самодельные бомбочки Откуда вы беретесь, алё? Откуда-то берутся. Ой-ой-ой. Больно, между прочим, было. Так. Иди сюда. Так, если вы упали, то значит не нужно вставать. Ой. С другой стороны. Где ты? Ой, я видел. Высунись, тварь. Выгляни в окошко, дам тебе говяшка. Да блин, я реально его не вижу. Так, а что происходит? Слушай, они не могут попасть меня. Странно, конечно. Ну, это ж пропащие, не военные. Они не готовы. Так, ладно. Я цепляю. Короче, это все дело. Ой. Слушай, я думаю, если я зацеплюсь, ты можешь ко мне вполне сесть. Ну да. Отлично, все, Я еду к прицепчику. Ой-ой-ой. Да-да-да-да-да, слушай, ты поосторожней там будь. Я думал, его раздавил прям основать. Оу! Нет. Откуда? А, вон вижу. О. Всё, отлично убит какие они шумные так ну давай я сейчас, короче как нибудь вот это вот отодвину чучело мяучило а как мне его теперь отодвинуть не знаю так я тут давил последнего о. цистерна О, меня это ее... <свари>, что я делаю цистерна нифига это <свари> вот <видал>? <свари> <У> цистерна еще <свари> повреждения могут быть фига себе ну да Оу. Так, отлично, все, давай, садись ко мне Будешь вторым же? пилотом, отстрельщиком А так же супер-пупер-тачкой Главное, чтобы ты сейчас супер-пупер-тачкой по башке не получил О, все, погнали Слушай, ну на этом грузовике сложно затормозить Я пропустил поворот, да? А ну, нет Да нет, нет, нет, вроде все окей Все четко, без обмена без забора Отлично. Все. все, не успел даже договорить. Хрена себе мы тут. О. Перчатки. Да? И все. И все.